Привет, аудитория! 12 марта в воскресенье у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередной убойная ночь UFC в Вегасе под номером 71 и на очереди у нас приливный бой турниров в полусредней весовой категории между Абвукаром Нурмагомедовым и Карлстоном Харрисом.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 Ну, боя. Бабукар Нурмагомедов, 33-летний боец из России, провел в профессионалах 21 бой, в 17 из которых одержал победы. И в одном бою была зафиксирована ничья. Выходец он из боевого самбо в этой дисциплине, завоевывал первые места на чемпионатах России привоз э, даже бронзовую медаль чемпионата мира. Предпочитает свои бои проводить преимущественно на стойке, но вполне может побороться, где имеет достаточно хорошие навыки. На земле с оппозиции, у которой есть навыки в партере, Бабукар чувствует себя достаточно неуверенно, может допускать ошибки. Были бои, где он отдавал в партере хорошие позиции, за что и был досрочен в два раза с обмешанными бойцами, далеко э, находящимися от топов. Есть у Нармагомедова хорошая кардио, хватает э, его как минимум на проведение трехраундового боя. В крайнем бою против неплохого борца в лице Гаджи Маргаджила Бубукар чувствовал себя уверенно как в борьбе, так и в стойке. Именно за счет своей успешной борьбы победил своего оппонента. Его соперник... Ой, что такое? Его соперник Карлстон Харрис 35 35-однолетний... 35-летний боец из Гаяны. Провел он в профессионалах 21 бой, 16 из которых одержал победы. Пришел он в UFC из второстепенных промоушенов, где в промоушене Брейв в бразильском, если не ошибаюсь, завоевал титул чемпиона своей весовой категории. Самыми серьезными противниками за это время были Мишель Перейра и Виллинтон Турман, которых Харрис выиграл решением. В 2021 году пришел он все-таки в UFC, где первые две победы взял досрочно. Это были технические нокауты с против малоизвестных бойцов Кристиана Нагилера и импы Косанганая. Встретившись в третьем поединке против перспективного и молодого бойца из Казахстана, кто это, кто это, ну-ка, ну-ка, конечно, Шавкат Рахмонов, проиграл он досрочно техническим нокаутом. Ну, в принципе, Карстена можно отнести к универсальным бойцам, предпочитающим драться в стойке. Есть у него в кулаках серьезная ударная мощь, за счет которой он и пытается выиграть свои бои, все-таки отлаживая на второй план технику. По этой причине он достаточно плохо двигается, часто застаивается, чем мастеровитые бойцы в стойке неплохо пользуются. В борьбе... В борьбе Гаянец не может похвастаться хорошими навыками, но может, в принципе, неплохо защищаться от переводов. Тогда он диффенс у него находится на неплохом уровне. А вот в партре Харрис чувствует себя, в принципе, как рыба в воде. Имеет, умеет он выходить на сабмишен, успешно проводит удушающие, также хорошо защищается от них. Это бокарную заметку. За свою карьеру Карлстон ни разу не проиграл сабмишен, что тоже показывает о том, что... Там навыки серьезные. Карджио Харис может проседать, вымахиваясь по ходу боя. В антропрометрии весомое преимущество В этом бою будет на стороне Харриса Размах рук больше на 10 сантиметров Рост выше на 3 сантиметров Размах ног больше на 7 сантиметров В стойке в техническом плане преимущество Я бы отдал Нурмагомедову А вот в плане мощи ударов предпочтительно, Конечно выглядит, выглядит Харрис Также в Карлзю Увереннее, более увереннее смотрится Россиянин Карлсон все-таки В этом плане показывает довольно Нестабильное выступление В каких-то боях он неплохо проводит даже раундовые а, поединки, а в других а, быстро вымахивается и устает уже ко второй половине трехраундового боя. На земле опаснее, конечно же, выглядит Харрис, но вряд ли у него хватает а, навыков для того, чтобы а, перевести Бабукара. Также Гаянец имеет неплохую защиту от тейкдаунов и перевести его самого тоже достаточно сложно. Ну, это не проходной соперник однозначно и готовится к Бою нужно основательно Абабукару, примерно так, как он а, готовился к поединку с, с, с тем же Джардом Гуденом. Потому что в бою, с которым он показывал свои лучшие кондиции и геймплан, перебивал в стойке, хорошо уходил от встречных атак, с линии атак, <coughs> легко двигался на ногах и уже уставшего Гудена переводил в третьем раунде. Если Абабукар будет вести аккуратный техничный бой в стойке, напрягать Харриса в клинче, изматывать его там... Если переводить, то стараться это делать зацепами, а не так, как он любит проходами в корпус, где Харрис может забрать шею и задушить. Или хотя бы не в первой половине боя, когда Карстен полный сил, то тогда у него появится шансы выиграть Геянца по очкам. Тогда уже и в третьем раунде, если Геянец станет, можно попробовать его перевести его и, и проходом в корпус. Харрис же, обладая нокутирующей мощью и высоким уровнем БЖЖ, вполне может туда срочиться Бубукара, как в стойке, так и в партере. Но в стойке Хочу заметить, что Нурмагомедов еще ни разу не проигрывал досрочно. Потому все-таки шанс на это минимальный. А вот пропустить садмиссион это как пить дать. В общем, у Харриса больше ключей для победы в этом бою, учитывая нестабильное выступление Нурмагомедова. Где-то 55 на 45 в процентном соотношении. Здесь можно присмотреться к победе Гаянца с Абмишином. Думаю, на это дадут хороший кэф. Но кто болеет за Бабукара, могут заиграть победу россиянина решением судей, на что тоже будут, я думаю, хорошие коэффициенты. Ставить на тотал в этом бою опасно. А Бабукар может полезть в партер и нарваться на сап в любом раунде. Но если уж то все-таки тотал больше полтора или второй раунд начнется. Я больше верил, что Нурмагомедов все-таки не станет рисковать с партером в первой половине поединка, по крайней мере, а не улететь в нокаут в стойке он вполне способен. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я вылажу обычно э, за, за один-за два дня до боя э, ставки на другие бои, которые я на которые я не сделал видео, но мне они интересны для просмотра. Все, до следующего видео. Пока.